Стоп. Господи, ребят, тут де дети умирают. Господи, бедные несчастные. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Саша и сегодня мы вместе с вами будем проходить игру, которая называется "Плагициал и нацист". Чумная история, невинность. Ну что, ребята, поехали? Так, ребят, в прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы с вами прошли седьмую часть, которая называется. Как она называется. Сейчас. <смех> <смех> uh, как? Сейчас, подождите, я. Я. <смех> <Yes! смех> Блин, это. <смех> Ой, мудос. Подождите, я... я не помню, как называется прошлая глава, но короче, она была седьмая. Вот, в этой серии мы будем с вами проходить восьмую главу, которая называется Наш Дом. Так. Продолжаем нашу игру. Я тут немного себе, ребят, заварил кофейку, ребят, сорян. Вот вы сейчас можете его услышать. Я потом выкину эту кружку. Вау! Пиздец, красиво, девочки! Кто не помнит, в прошлой серии мы с вами наткнулись вот на охеренный замок, точнее, мы его искали, и теперь это наш новый дом. Вот, и мы так его не посмотрели. Мне стало очень интересно, потому что он очень красиво выглядит. Мне все очень-очень нравится. И почему у меня так все. Не знаю, не... знаете, у меня будто чувствительность мышки стала больше. Ой. Управление. так назад а а где чувствительность мышки то я могу поменять то просто посмотрите вот как, как с этим играть теперь мне хотя не вроде но все вроде норм так, что мы можем с вами сделать? Можем ли мы вообще что-то с вами сделать? Так Нет, мы сами ничего не можем сделать, к сожалению или к счастью. Честно, не знаю. Господи, я так недавно играл в эту игру. И вообще все такое красивое, вау! Слов, короче, нет у меня. Чтобы описать все. Но вроде там за Гюго надо было идти. И тут какая-то дверь. Куда-то, я не знаю куда. Вау. Тут вообще все отлично. Ну слушайте, это очень-очень охеренное место. Мы сами нашли. Подожди, Гюго, я сейчас... Сейчас твоя сестричка возьмет все, чтобы мы могли хоть что-либо тут скрафтить, что-нибудь сделать себе. Тут какая-то книга валяется, а это ткань. Зачем? Тут что-то есть. Да. Давай, пошли, пошли, мой братик. Что ты мне там хочешь показать усердно? Хелоу, мото, как говорится. You, you oh, yes, yes. Пока I можно будет see. все украсть, душа. А uh, right. чем мне эти делать то надо? Я ничего не знаю, что ли? Блин, я что-то пропустил. Ему, короче, что-то принести надо. А, я так понимаю, вот это вот в красной бутылке. А, ну нифига тут все, знаете, так разгромлено, будто здесь, не знаю, кто то Ураган прошелся. Или же какие-нибудь мужики, опять же, вот это вот как раз-таки инквизиция. Так, ну вроде я принес то, что тебе нужно было. Так вот, ваш сок. Что-то Найт ничего не понятно, какой-то Найт фиг знает. Итак, angels, ага, понятно, ребят, извините. Wow, ты иду. Сейчас подойду, приду. К тебе, в гости. А, мне типа за ним сейчас идти надо будет, за этой маленькой козявочкой. А вот что у нас ниже. Ладно, потом посмотрим. Я думаю, у нас еще будет время посмотреть, что там будет. да очень красивый замок не ори нет Наверное, что-то ее с братом случилось из-за нас. Что Этот Ах, Кто не хотел быть Будь и Так что ты Если я могу помочь, Ты что я Battle, <связь> Короче, сейчас мы будем ей помогать вызволять брата, или что? Listen, так ну короче кажется мы сейчас пойдем за uh, uh... господи куда он так несетсядитеет а нам как бы надо будет помогать э, Мелли спасти ее брата. Look, right. arms, the tree? The tree? On, Куда ты меня тащишь? Блин, ребят, сейчас заплачу. Подождите. Кстати, я так понял, нас именно по этому символу определяют как дронов. Мы, видимо, сняли, чтобы нас потом вот так очень легко не... Ну, типа, не поняли то, что мы даруны. Потому что именно по этому значку нас определяют. И по этому значку нас, типа... Покупают. Выкупают, точнее, из-за этого значка. Вот. А этот значок определяет то, что мы даруны. Поэтому нас продают. инквизиция, которая хочет зачем-то забрать моего брата. Офигеть, у него прям жесть, какие-то черные прям. They were working on a very complex elixir, that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book. The Sanguinis Itinera. So perhaps, with the book, I'm afraid could... not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed together with other А что за университет suicidal even. Normally, yes. Давай. Да! Я тебе But помогу, ты поможешь meet мне, давай так все пошли так ну у меня по крайней мере ничего я тут взять не могу у меня все все по максимуму какие розы нам еще розы какие-то найти. Мало того, что книгу какую-то найти, надо так же еще какие-то... глава какая-то, не, не какая то Ладно, сейчас у нас будет за эту серию две главы. Так, ребят, подождите, я сейчас хочу немного выпить кофеку. Ой, вкусно. Да? Даже слишком ага о господи а мне маску что не дали что ли the офигеть там Господи. Did you know him? A thief. I used to work with him. He was gifted. So that's the punishment for stealing. Death. I don't want to find Arthur with that kind of caller. Come on. Let's go. Так. I'll open this. Then I'll go take care of Arthur. All right. so where will I find the university? Ага, хорошо. Паскуда! Кстати, она опять босиком. Носки бы одела. Так, у меня на камне все. А куда нам? Так, я куда-то попал. Видимо, нам не сюда. Ой, по девочки. Сейчас обосрёмся по полной. Осторожно, господи, я сейчас обосрусь от страха, потому что я не знаю, что, кто там дальше может быть. Well, That must be the Это то огромное здание, которое там, где, be... типа, еще свет и какие-то штуки? Ну и жесть, ребят, ну и жесть, конечно. Опа, осторожно. Это очень далеко, ребят. Это жесть. Господи, hey, the... the... что же здесь происходит-то? Осторожно, тихо-тихо-тихо, они там что-то ходят. Ой, ребята, ой, ребята, кажется, это будет самая длинная глава в моей жизни. Потому что я не знаю, что тут, как, кого делать. Я ведь при этом даже не знаю, куда мне идти. Так, осторожно. Так, тут какие-то штучки есть. А, я их не могу взять. Но здесь есть сундук. Давай, открывай его. Только осторожно, тихо. А у меня как бы... все остальное это есть, оказывается. Осторожно. Только бы тихо пройти. Никого не трогаем. Офигеть. Инквизитор Виталий? Так вот что за тварь! Вот Виталика! Вот Виталик! Так, сделаем. Так, только осторожно. Сейчас сразу камень тогда... Я так понимаю, мне его придется убить. Других выходов я не вижу. Тогда что нам? Так, вроде вот это. Нам надо будет кинуть в него, чтобы он, ну, типа, <смех> сдохнул. Немного. Самую малость. Ну просто я не знаю, как по-другому пройти, ребят, серьезно. Его реально придется убить. А, сразу камень. Снимай свой шлемик, паскуда. Так. Дальше возьмем вот эту вот палку, чтобы мы смогли там пройти, короче. Возьмем, сейчас тут спирт. Хм, <смех> люблю спирт. Так, и осторожно здесь проходим. Офигеть, они его тут по жестко обглотали. Просто жесть. Ну, сейчас смотрите, быстро-быстро, быстро, быстро. быстро, быстро. Так только бы осторожно, тихо. Ой, ребят, знали бы сейчас, как здесь все напряженно. <говорит> Офигеть. Так, и я теперь не знаю, что мне делать. Можно их, конечно, убить, но как я потом дальше пройду? Ну, капец. Я реле really не знаю, куда мне дальше. Мне кажется, его реально убить придется. Я по-другому не знаю, как пройти. Здесь. Ну, видимо, придется убить, потому что он вообще тут, типа, не двигается. Если я, типа, использую камень, то чё я? Куда я с ним пройду-то? Меня крысы сожрут. Так, и теперь у меня тут должна быть хрень, которая должна уничтожать крыс. Да, вот он. Его вроде вот так кидать надо. Так. По-быстрому, по-быстрому, давай-давай-давай. Только бы осторожно. Так, осторожно проходим здесь, все. Так, тут у нас спирт, я так понимаю, еще какая-то хрень. Так, все, идем дальше. Там крыса с ума сходит. <связывая> Господи. Да, ну и на народ, конечно, ущемляли по полной. Ой, ребята, я вам не смогу помочь. Like да, подруга, везде так. А ты что думала? Сейчас все там живут э, охеренно как? Извиняюсь. Ты думала, это в сказку попала или что? Да, это сказка, но она плохая. Возможно, с плохим концом, потому что я могу сажать крысы. Тут -ту вы -ту, или же изнасиловать стражники. И убить, тем более. Так, только бы тут осторожно все пройти. Well, Курица, привет. Господи, бедная, несчастная, муха миобустренная. Нет! О, И тут крыса. а ну тут я-то я знаю, как работать. Давайте. Спрошу, спрошу. Вот вам завтрак, девочки. Одноклассницы мои. Все забрали, все, все. Пока. А тут, что то что-то он реально как-то слишком. Господи, ребят. Тут де дети умирают. Господи, бедные, несчастные. Еще это инквизиция, вот эта тупая. Это еще жесть. Господи, как они раньше так жили. Ну, сейчас, в принципе, то же самое в России, блин, происходит. Но это, конечно, вообще еще жесть какая-то. <гас> Афинь, еб... Господи. Офигеть, ну ё-моё. Вы только представьте, сколько там трупов. Это же жесть. Это типа реально не смешно. Кажется, сюда кто-то идет. Господи, какой кошмар! Но нам видимо сюда. А, блин, нам надо было труб сбросить. Черт. Дурында. там же крысы. А меня стражники не услышат. Все осторожно, тихо. Проходим быстро. Пока они там всех жрут. Господи, посмотрите, сколько здесь костей, сколько здесь плоти гниющей. Господи. Это жесть. Вот просто представьте, как это было бы в реальной жизни. Вот сейчас. Черт. Нам кажется, а что нам теперь делать? Эй-эй-эй-эй-эй. тихо, тихо, тихо, тихо. Здесь постоим. Меня тут не достанут, надеюсь. Сини не, не умеет приседать или еще что-то. Тут никого нет. Просто птичка пролетела. Сейчас он уйдет быстро. Ко. Я его вообще не заметил, как он там оказался. Мне кажется, его надо убить. Ну да, а я другого выхода просто не вижу Закройся Только осторожно Здесь там нет крыс, так мы уже кого-то уби успели убить, в принципе, нормально. А вот по делом им, по делом, нехер было этот херню утворить. Вот я про вот это вот. Это же жесть, понимаете? Там просто сотни трупов гниющих, не только наверху, но и внизу. Это реальный кошмар. Господи, бедная 15-летняя девочка. Нет, ну вы прикиньте, если бы вы, блин, в 15 лет остались без родителей, у вашего братика какая-то кума-хуюма, блин. Так, тут кто-то есть. Господи, напугал, капец. Так, ну здесь а, явно мне надо будет использовать игнифер. Вот, но до Игнифера еще как-то дойти надо, поэтому... Я не вижу другого выхода, кроме как э, взять и использовать... Э, ну, вот эту вот хрень, короче. Так, тихо, тихо, тихо. Очень тихо все было. Угу. Так, все забрали. Так, берем. Быстро перебегаем обратно. Так, у нас это все говно есть. Так, и получается, нам кажется, его снова придется убить, потому что тут нет, чем можно было бы отвлечь. Хотя там был коршочек. Блин, я даже не знаю, стоит, не стоит использовать. Стоп, подождите, а у меня потому что палка в руке, и я поэтому не могу ничего сделать. Черт, кажется, я рановато палку взял. А он никуда уходить не собирается. А, все, я понял, как нам надо. Нам, смотрите, надо будет вот так и снова пройтись вот. По этой кашице из-за гниеющих трупов. Тихо, тихо, тихо, осторожно. Приправляемся. А, ну сейчас мы сами не будем убивать, кстати, его. Тихо, только осторожно, только осторожно. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Куда бы только его еще кинуть, фиг, фиг бы знал. I did... I did так. Все, тихо, обратно все присели. Отлично. Да уж. Это, наверное, стресс сейчас не только для нее, но и для меня, потому что я боюсь то, что нас убьют, зарежут там, ну и так далее. Я думаю, вы поняли. У ребята, начинается жесть. Мы, кстати, уже совсем-совсем близко. Вот чисто пара домов и все. Это кладбище, кстати. Вот, посмотрите, вот там, ну, просто там кресты были. И тут, посмотрите, возле кладбища сложили трупы. Ну, это жесть. Согласитесь. Ай! Кажется, они меня кусают. Вот крысы, а, вот крысы! Не зря их крысами назвали. Реально ведь крысы. Так, ну здесь, в принципе, ничего такого сердечно у нас нет. Можно будет просто встать сейчас. И что мы можем сами сделать? Мы сами можем сделать карман. А, брат... а мы можем увеличить. А, а что здесь? Mm. Ну, давай, делай. Давай. <свист> а, нам наверх надо. По-быстрому. А пока! <связь> Твари, хе-хе-хе. <связь> Знаете, мы их круто всех расфигачили, кстати. Все, и даже свет не надо будет как-то, не знаю, менять или еще что-то делать. Так, а я что-то не понял. Так, что это вы ко мне там подходите? А ну-ка, давайте расходимся, девчонки. Ваша тусовка заканчивается. Моя начинается. Ай! что ж ты не можешь залезть? Зараза! А, там кладбище. Смотрите, там уже кажется университет. Да, вот почти почти, вот прям притык-топ. Вот так вот прям. Фух, все, пошли. Что происходит? Ah. Let's see. И что это за какие-то золотые камни? Вау Надеюсь, нас Лук... Лукас или Лука, я не помню, как его зовут, он нас также научит делать Each Episanguis crystal must be kept for our project, uh -huh. particularly as in this form, it has been the source of some, how should I say, regrettable accidents. Deliver it to the Bastion, that is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet, you'd have to do your patrol on your ass. <laughs> Господи, ну и юмор у вас тупой. Так, смотрите, тут какие-то штучки есть у нас. Господи, матерь божья. Ну-ка, пошли отсюда. А -а -а. И смотрите, тут какие-то кристаллики. Орбитас, вот этот вот. Все, и как нам отсюда выбраться? Так по-быстрому давай, вылазь из этой ямы. Быстро мы пролетаем, так все. Закрыто. Ну что это такое? Угу. А, у нас он закончился, но я хочу еще вот эту вот штуку сделать. Че бы нет? Пока! Были крысы? Нет крыс. Охеренная штука. Но она нам очень сильно поможет. Так, крыски, давайте чуть-чуть смеситесь. Смеситесь. Так, смотрите, там что-то голубями обосрано. Я думаю, что нам туда. Так, ну-ка, давай встань за руль. И куда нам теперь? Давайте вот попробуем туда пойти. здесь нас не сгрызут крыски. Так, все. Еще тут... А. Крысами обосрена. Ой, тху. Птицами обосрена. Там какая-то хрень. Только. Ну, если там внизу какая-то хрень есть. надо было туда тоже сходить. Но я тупой. Ну, ничего, у меня есть... Мне нет, надо скрафтить. Так. А, надо вот так как-то. Бабич. Так давай, давай убегай из этой ямы скорее, пока тебя не сожрали. Так, и дальше, я так понимаю, нам вот сюда, да? Так, все, отпу отпускай. Нихера себе вы тут орете Черт, Я ничего не могу сделать. Что тут реально ничего? Во, нет! Скорее, к свету! О, нет! Черт! Вернуться к контрольной точке. Значит, мне надо бы сейчас с собой взять этот... Ту телегу. Угу. бонту, ту. Которая мухами обусрана. В смысле сюда принести или че? Так, сейчас только вы. Бой... А, меня не съели крысы. Осторожно, осторожно, осторожно. -яй -яй. Как? Как они так быстро? Чего? Как? Как мне это пройти? Что? Куда мне вообще? Что мне делать надо-то? А идти типа, по туда и как-то пройти туда, да, через заборы, через это все говно. Понятно. Но для этого мне, видимо, что-то нужно. Это что-то? А хрень. Так, ее я не смогу сделать, вот ее я уже смогу сделать. Там были штучки разные. Их тоже надо будет забрать, чтобы у меня было хоть что-то. Так, надо будет тогда в таком случае сделать А я, а я не могу, мне недостаточно материалов у меня, короче. Мне, короче, нужна такая огненная хрень, которая мне помо пом пом пом поможет. Так давайте быстро-быстро-быстро проходим здесь. Осторожно только. Ох, этот запутанный мир. Подождите. А, так это не тут. Это не тут. Так, камни. Так, давай. Куда-нибудь. Туда. Давай, быстрее все. Влазь! Убегай! Черт, тут не было никакого кристалла, чтобы можно было сделать э, сонну. Ой, не сонным, а, короче, огненную хрень. Так, ее, значит, сюда притащить надо. Так, давайте тогда сразу накра... накрафтим или накрафтим, честно, без разницы. Ой, потому что она нет, ай яй, яй то да как мне пройти, ну ёб твою мать! Я не знаю, как это пройти, серьезно. Как? Что мне делать? Я серьезно не знаю, куда мне идти. Мне какую-то телегу надо притащить, как я ее тебе ее притащу, блин. Так, так чё, а, типа, они здесь сюда подходить будут? А, тут огонь. Мне кажется, я сейчас совершил самую тупую вещь в своей жизни. Они, кажется, вернутся сейчас, да? Ну да. Хотя не их меньше стало. Я сейчас просто не знаю, чем мне делать. Ч крыска? Как дела? To to <coughs> я серьезно не понимаю, куда нам идти. Я думаю, то, что на этом надо будет сохраниться и заканчивать, потому что я ре я реально не знаю, куда нам дальше идти. Я серьезно. То есть все. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Зашари. Всем удачи, всем пока.